Да, пацаны, сейчас я просто в туалетик схожу. Хочу сделать одну вещь очень важную. Да, наконец-то. Настоящий кайф. Вот в этом клубе музыка дерьмо. Здесь, конечно же, ничего вредного для меня абсолютно нет. я думаю, все будет в порядке. Парень, который мне это продал, крайне любезен. Еще и продал мне это со скидкой. Ну-ка. Что за херня? Куда я попал? А, Кто-нибудь? Сэр? Сэр? А, что за херня? А. Что происходит здесь, я не понимаю? Нет, ну этот приход какой-то даже слишком, если честно, как по мне. А с другой стороны, какого черта? Новый экспириенс тоже хорошо. Слышите, где у вас тут выход, а? О! Вот это уже что-то поинтереснее. Так, кто тут на батьку? А, вот это нормалек. Кто еще на батю? Ты? Изи, не вы***йся, отправляйся к другу. Так, теперь мне бы неплохо понять, куда я попал, как отсюда выбраться вообще. Я понимаю, этот лифт возит меня по этажам. А! А! А! А! Я не понял. Меня же убили. О, да в этом прекрасном мире я, кажется, не могу умереть. Так, а что тут у нас в кратии интересного? О, вчерашний гамбургер. И холодненькая кока-колка. О, да. Теперь я точно готов к новому испытанию. Ну давай еще раз. Кто тут на меня? А, а, а. Минус, минус, минус. Дайте-ка мне этот шлем, он мне пригодится. О, хорош. Ага, карта тут тоже есть, насколько я понимаю. О! Голова и голова, изи. О, еще одно оружие. А, да. Ну, главное я облажал сейчас на второй раз. Всем привет! Здравствуйте! Это что такое? Ах ты твою мать! Еще дроны тут какие-то летают! Так, а. погнали дальше. А. А. Изи, что ты будешь делать, дрон? Вот а? твою мать, патроны закончились. А. А. А. Нет, нет, давай, дрон. А. Изи, мне нужно где-то найти килку. Есть ли у килки какие-то? А. Быстрее! А! Не ждал, сука! А! Ха-ха-ха! <смех> О! Камбургер! О, хорошо! Фу! А! Брат, я, ну, я остался один! Мой! А! Энергетический пистолет! О! Кать! Изи! О, это было не изи. Дробовик все-таки против такого противника будет, наверное, помощнее. Опять лох Что ж такое-то? Становится сложненько. А, с автоматом. А, а, Худок мне пригодился бы. Ну сколько у вас тут еще осталось? Давайте кто-то, Батю, быстро заходим ко мне, по одному. О, быстренько перегреваешь, кстати. Не надо, не надо. Мне прям интересно, что же ждет меня на следующем уровне. Так, места становятся все интереснее. Здравствуйте, господа! О, О! О боже мой! Надо в следующий раз запомнить, что неплохо мы перезаряжаться. О. О. Боже мой! Патроны-то закончились. А -а -а. Так, вот так лучше. Ну-ка, с этим должно быть хорошо. Это было изи. Дрон! Еще один дрон! Можно патрончику, пожалуйста, спасибо. Я в этом прекрасном мире, конечно, бы прогулялся. Ну такого трипа у меня еще точно не было никогда. Ух, дядя с автоматом! Поймаш, что ж такое-то? Может быть, я поел мало? Кока-кола, хот-дог, сыр, еще разочек. Я вернулся сюда! Твою мать! Напомните мне больше так не делать! Изяу! Большое спасибо, я как раз хотел пить! Извините, все, вас больше не трогаю, прошу прощения! Изяу! Что они тут читают за ужасы какие-то? Проклятые автоматчики меня в прошлый раз положили, я помню! Все-таки так перезаряжаться совершенно неудобно, скажу я вам. <звы> <звы> ну, посмотрим, что нас ждет на следующем уровне. Насколько я понимаю, мы все еще в этом непонятном офисном здании, где работают крайне агрессивные сотрудники. И это еще что-то херняет. Не понял? А! <звы> С каждым уровнем становится все сложнее твою мать. Что-то у вас на этом уровне как-то многовато, друзья. Вау, вау, вау! Оп, твою мать! Блин, ты серьезно? Матч, матч. Хватит! Мне перезарядиться надо! Я вас ненавижу! Вы захлебали Погнали дальше! Так, теперь какой-то подвал! Дурак ха ха ха ха какие-то появились дроны Посильнее Эту пуху нахрен выкину не нужна, она мне не нравится. А Стреляй. Медленно, хоть и ваншотает. Если я захочу ваншот, лучше воспользуюсь вот этим. Воу-воу! Проклятые дроны Камикадзе! Блять! Нет ничего лучше сытного обеда после убийства своих врагов. Так, смотри-ка на него. А что ты так долго меня не видел? Добрый вечер! Изи! Ого! Это что-то новенькое! Ну-ка, есть кто-нибудь, на ком я затещил? Зяо! ну чем вы меня еще удивите тем ребят зачистка помещений Ох ты твою мать Дайте перезарядиться то пожалуйста! Ах ты, твою мать, проклятые дроны-камикадзе! Давай сюда свой шлем, он мне пригодится. Изяло! Камон, камон, вас много, я один, и я справляюсь. А это что еще за новая херня? Ты кто? И насколько ты опасен? Твою мать. На тебя многоватка конечно, патронов потребовалось. Мне нравится эта пуха, пока самая лучшая из того, что я встречал. Прием. Опять эти проклятые... Твою мать. Да еб твою мать, хватит меня врезаться! О, спасибо! А что вы не заканчивайтесь Скажите, пожалуйста! Все? Проклятые помещения становятся все больше! Здрасте, здрасте, здрасте! я криты выписываю, а? Так, я надеюсь, вы двое последние Сколько можно уже? Ни хрена, ну хоть пахав дают Не надо стоять своему врагу спиной, друг Кто-нибудь еще будет? А! Прячется тут кто-нибудь? Как и знал. Ах, отлично. Какое приятное чувство с зачистки карты. Ну что, погнали дальше. Ага, то есть мы все это время не вниз, а наверх поднимаемся. Понял. Так, а вот это уже реально похоже на какой-то Офис. Вы плохо работали в этом месяце. И дерьмовое оборудование у вас здесь, между прочим. Еще какие-то новые дроны. Что ж такое-то? Стекла давно в офисе надо поменять. Я сделал это, потому что вместо того, чтобы работать за компьютером, ты стоял и ничего не делал. Блока! Это было слишком просто. Твою ж мать! Ребята, не разбрасывайте хот-доги по офису. Эй! А так, между прочим, нечестно! Мне бы здесь дробашкаш не помешал. Проклятый щит, когда он у тебя разрушится. Ну ты, усатый, конечно, хитрец. Эх, попробуем так. Дорогой, ну нечестно играем! Какие щиты? У меня ты видишь щиты! А? Ты усатый дурак! А, прям в голову мне попадаем, значит, да? Пацаны, все трое, все с автоматами. Я хоть с автоматом, но я-то один. Дробаши еще против человек Применяют, устал я уже от вас Идем дальше Ёшкин кот, а это что за место? Вирус Гадость какая Че тут не дроны, где люди? А, вот они А хорошо. Давно я себя так хорошо не чувствовал обстреливаю а людей. Кто-то еще летает, слышу тебя, брат. Ух ты, твою мать, их становится все больше. Вы заканчиваться не будете, да? Это даже было слишком просто. <связи> а Твою мать! <связи> Пацаны, погодите! <связи> <плод> мне же перезарядиться надо! <плод> <плод> Твою мать! Это что такое? Что <плод> мне с тобой это делать? О! <плод> Подожди! Нет! А -а -а! а -а -а! Ой, твою мать! Это что было такое вообще? А -а -а -а -а. Не, мама была права. На штучке ж... это плохо, понятненько?